q а 6 Туарек и прочее Начинаем искать поиск потерявшейся зарядки 14.09 Это очень мало Для того, чтобы зимой исправно быстро заводиться А также можно было хотя бы послушать музыку на стоянке и после этого завестись Должно быть хотя бы от 14,3 и выше. Потому что все-таки сейчас она хоть и в плюсах зарядка, но этого явно маловато. Audi Q7. Дизель, бензин, без разницы. Также Touareg. Audi A6. Начинаем искать. Причину низкой зарядки Ваш стой, соответственно, аккумулятор, блок контроля заряда находится в багажнике, но принцип останется тем же. Для поиска нам понадобится тестер. Хватит простенького, не обязательно такой. По ходу дела будем поднимать сидушку, долазить до аккумулятора до генератора и прочее. Имейте в виду подробно и останавливаться, допустим, как поднять сидушку не буду, потому что это есть все в моем видео. Ищите в подборке в плейлисте, как заменить массовый провод, который там находится. Как заменить плюсовой провод, который приходит сюда. Как поднять сидушку, как снять аккумулятор. Как снять воздушный фильтр. Ищите все там. Самым первым делом надо снять крышку воздушного фильтра, чтобы добраться до генератора и замерить напряжение. При этом завести машину, включить все потребители, свет, попогрей, кондиционер или печку. Можно дворники, музыку. И замерить напряжение, выходящее с генератора. Кратко по силовым проводам от генератора плюс идет на стартер. Если у вас штатный провод, клемма 1 обжимка переходит от стартера под низом двигателя, приходит на прикурку. Вот он приходит. Отсюда через пластину уходит салон к аккумулятору. Также у нас есть масса кузова. И массовый провод вон там. Сразу хочу сказать... Потеря напряжения от генератора до аккумулятора ведет к плохой, плохой зарядке аккумулятора, что усложняет запуск двигателя. И, соответственно, в обратную сторону. Если у вас неисправны провода, то есть окисленные контакты, обломанные контакты, это будет влиять на силу пускового тока, идущую на стартер. То есть стартер будет крутить вяло. Возможно не из-за того, что самому стартеру хана, а из-за того, что на него сила тока идет маленькая. Промеряем напряжение на выходе с генератора. Плюсовой. Массу кидаем первый раз на кузов. Второй раз на двигатель для точности. Вот она гайка. Вот сюда надо приложить плюс на заведенном. Проверка массового провода между массовой кузова массой двигателя, если потеря идет больше 0,05 вольта, то есть 5 соток, то массовый провод под замену. Или зачистить, или если не поможет зачистка поменять. Так разница должна быть в пределах двух-трех соток, то есть 0,02-0,03. М10 сплайн откручиваем. Смотрим, зачищаем все, промеряем, где идет потеря напряжения. Отодвигаем в сторону, вытаскиваем. Промеряем напряжение здесь, здесь и на аккумуляторе. 14 и 12. Делаем вывод, что с этим кабелем не все путево. Разбираемся с этим кабелем примерно таким образом. 1408 приходит сюда и на аккумулятор. 1408. Значит, делаем вывод, что плюсовой провод от прикурки теряет 12 десяток. Точнее 0,12. Желательно его привести, конечно, в чувство. Примерно по этой технологии промеряете у себя